Данного раздела полностью разобраться, как лучше всего снизить поверхность атаки для вашего браузера, и как усилить его для максимальной безопасности и приватности. Вам будут показаны техники взлома браузеров и методы противодействия всем этим векторам атак. Мы углубимся в рассмотрение браузеров Firefox. Давайте посмотрим на список доступных браузеров. Безопасность браузеров и расширение для них имеет по-настоящему важное значение для обеспечения вашей безопасности. Выбор браузера — это ключ к этому. Говорят, что то, каким браузером вы пользуетесь, может рассказать о вашей личности. Используете ли вы Firefox или Internet Explorer? Вот список основных браузеров. Есть опера, которая выпускает апдейты в среднем раз 50 дней, или типа того. А это не очень-то и круто. В ней было обнаружено не так много уязвимостей. Однако это связано, по большей части, с тем, что ей пользуется небольшое количество пользователей на рынке. Поэтому это не такая уж и ценная цель для хакеров. И другая проблема в том, что нельзя установить определенное расширение безопасности и плагины чтобы добавить дополнительный функционал по безопасности. Это также не очень хорошо. Существует Safari, браузер от Apple. В нем также нельзя установить определенные расширения для безопасности. Существует интернет-эксплорер, у которого плохая репутация, связанная с серьезными проблемами в безопасности. А также он медленно работает. Microsoft даже отказались от него. То же самое следует сделать и вам. Далее есть Edge. Это альтернатива Internet Explorer от Microsoft. Поставляется в Windows 10. Он заменил Internet Explorer. Далее есть список защищенных браузеров или браузеров, которые были спроектированы в качестве защищенных браузеров. В начале списка Aviator от Whitehead Security. Далее Iron Browser, John DuFox. Защищенная конфигурация Firefox, с которой стоит познакомиться. Далее есть Tor-браузер, который больше предназначен для анонимной работы в сети. Не особо полно обеспечивает безопасность. Далее идет Epic Privacy Browser, браузера от Комода. Комода – это компания, работающая в области безопасности. Они разработали несколько браузеров. Комода Ice Dragon, основанный на Firefox. Комода Dragon, на базе Chromium. А также комода Chromium Secure, который, понятное дело, сделан на базе Chromium. Как бы то ни было, два основных претендента, которые вам стоит использовать, это Chrome и Firefox. На сегодняшний день Chrome является самым популярным браузером. Он занимает второе место после Firefox по количеству обнаруженных уязвимостей но при этом занимает первое место по скорости выпуска обновлений. Что-то около двух недель требуется для выпуска обновлений безопасности при возникновении проблемы. Он использует технологию Safe Browsing. Если она активирована, и вы заходите на веб-сайт, который подозревается в наличии фишинга или вредоносных программ, вам будет показана страница с предупреждением, помогающая защитить вас. В Chrome используется отличная технология песочницы, которая помогает предотвратить установку вредоносного ПО. И есть возможность автоматической установки обновлений, а это по-настоящему важно. А также вы можете добавить средства защиты и расширения, что не менее важно. И, наконец, есть Firefox. Из всех основных браузеров в коде Firefox обнаружено меньше всего уязвимостей. При этом большая их часть была не особо серьезной. В него встроена защита от малвари и фишинга. Также важно, что имеются автоматические обновления, и можно добавлять дополнительные средства защиты, расширения и плагины. И если оценивать по всем параметрам, я стараюсь избегать использования браузеров, заточенных специально под безопасность. У каждого из них есть различные причины, по которым я не особо хочу с ними работать. С технической точки зрения, Chrome со своей песочницей и скоростью выпуска патчей является самым безопасным выбором. Но я рекомендую Firefox. И вот почему. Chrome разрабатывается в Google, а и бизнес-модель зависит от слежки за пользователями в рекламных целях. Не в интересах Google заниматься ограничением своей бизнес-модели. Есть конфликт интересов между тем, как они зарабатывают свои деньги, и приватностью пользователей. В то же время Mozilla — это команда, стоящая за Firefox. Они не имеют подобную бизнес-модель. У них нет необходимости в слежке в рамках их браузера. Поэтому я рекомендую Firefox определенных конфигураций с расширениями и плагинами безопасности. Слово говоря, если вы работаете под Debian или основанными на Debian дистрибутивами, а именно их я рекомендую использовать, вы будете сталкиваться с браузером IceWizel, который является ответвлением от Firefox. Он поставляется с Debian и другими дистрибутивами на базе Debian, типа Knopix. Сейчас он открыт у меня. Как вы можете заметить, он очень похож на Firefox. Упрощенно говоря, это ребрендинговая версия Firefox, созданная по причинам, связанным в том числе с лицензированием. Но фактически это Firefox. В чем его отличие? Двоичные файлы Mozilla Firefox для Linux содержат копии всех двоичных файлов для Linux. Поэтому они могут быть запущены на любой Linux системе Но IceWizel отличается. Он использует системные библиотеки, что означает, обновление для IceWizel производится с использованием метода обновлений системы в Debian. А это apt-get-update. И apt-get-upgrade. Если системный двоичный файл получает обновление безопасности, вы получите это обновление, когда произойдет обновление пакета, как часть обновления системы. И вам не придется ожидать, пока это будет исправлено в древе Firefox. Недостаток IceWizel в том, что у команды Debian занимает 2-3 дня на то, чтобы смержить изменения из релизов от Mozilla. Другой недостаток в том, что расширения и плагины, которые работают в Firefox, могут не работать в IceWizel. Хотя, если существует такая необходимость, вы можете установить Firefox в Debian. Еще одной задачей является уменьшение поверхности атаки на ваш браузер. Другими словами, отключение или удаление всего того, чем вы не пользуетесь. И если что-то не установлено, то оно не может быть проэксплуатировано, а вы уменьшаете свою поверхность атаки. В частности, нам нужно уменьшить поверхность атаки для тех вещей, которые напрямую взаимодействуют с интернетом, поскольку именно они находятся в зоне риска, в их числе браузеры, определенные плагины и расширения для браузеров. Наибольшее внимание следует уделить удалению, отключению или ограничению Java, Flash и Silverlight. Уязвимости в них обнаруживаются постоянно. И если вы немного запоздаете с установкой патчей, вас могут подловить. И если совсем не повезет, вас могут настигнуть с уязвимостью нулевого дня в любой из этих технологий. Взгляните на эту таблицу. Обратите внимание, вы можете увидеть, какие из приложений чаще всего используются в качестве основы для эксплойтов в составе этих эксплойт-китов. Видим, что здесь очень много раз упоминается Java, пару раз Firefox, много раз упоминается Silverlight, много раз Flash. Думаю, вы поняли. Нам определенно нужно обращаться к Java, Flash и Silverlight. Всем тем вещам, которые напрямую взаимодействуют с интернетом, поскольку они становятся целями для атаки. Вторая по приоритету мера — отключение или ограничение JavaScript и приложений браузера, например, средств просмотра PDF. И если вы не знаете, что такое Java, Flash, Silverlight, JavaScript, используете ли вы их, можете ли вы их отключить, то вот несколько примеров. Это Java-приложение. Что такое Java? Это программное обеспечение, с помощью которого можно создавать приложения, работающие в браузере. Либо если они находятся за пределами браузера, то они запускаются в виртуальных машинах. Очень маленький процент веб-сайтов на деле использует Java. Менее чем 1 десятая процента. А здесь пример того, для чего нужен флеш. С его помощью проигрываются видео и анимации. Но в наши дни его заменил HTML5, который в состоянии выполнять такие же функции и делать это безопасней. Сайты, которые требуют флэш, попросту не перешли на HTML5, хотя им следует это сделать. И если у вас есть любимый веб-сайт, который по-прежнему работает на флэш, то пожалуйтесь им. Попросите обновиться. Порядка 10% сайтов по-прежнему используют флэш. Далее Silverlight, процент использования которого невелик. Порядка процента. Он предоставляет похожие возможности, как и флэш. Вот пример этого. В целом обеспечивает работу приложений внутри браузера. Далее есть расширение приложений. Вот пример PDF-файла, который мы просматриваем в браузере. И последнее, но не менее важное. Это JavaScript. К слову говоря, JavaScript — это не то же самое, что Java. На тот случай, если вы в них путаетесь. Java — это язык программирования. JavaScript — это язык сценариев. На Java создаются приложения, которые работают на виртуальных машинах или в браузере. Код на JavaScript запускается только в браузерах. Java код должен быть скомпилирован. JavaScript код работает из текстовых файлов. Вы уже видели Java-приложение ранее. Это было приложение для финансового мониторинга. А вот пример того, что из себя представляет JavaScript. На сайте ЮдаМи видим здесь различные скрипты для различных целей. Например, когда вы заходите на ЮдаМи, сайт проверяет, какой у вас браузер, и поменяет экран с учетом вашего браузера персональных предпочтений и настроек. Проблема с JavaScript в том, что он используется практически на каждом сайте. Порядка 90% сайтов используют JavaScript, поэтому он должен быть включен для того, чтобы большинство из сайтов работали нормально. И вы можете увидеть на сайте Юдами, как много здесь скриптов на JavaScript, без которых сайт не будет функционировать полноценно. Однако, в то же самое время, он используется для эксплуатации браузеров. В качестве примера, не так давно АНБ использовала JavaScript для деанонимизации пользователей Tor в Даркнете. АНБ стало известно об уязвимости в безопасности Firefox. JavaScript-код помещался на веб-страницу сайта, который посещали люди, за которыми АНБ охотилась. JavaScript код, затем исполнял эксплойт, направленный на уязвимость безопасности Firefox, и который затем собирал информацию о машине, такую как MAC-адрес или аппаратный адрес, а затем отправлял эту информацию в АНБ. Схожим образом, киберпреступники могут получить доступ к вашей машине, используя JavaScript. Что еще следует обсудить касаемо JavaScript? Когда вы заходите на сайт, то можете обнаружить, что сайт подключается ко множеству других сторонних сайтов. В большинстве случаев для слежки за вами и в рекламных целях. И JavaScript-код может быть загружен и запущен из множества локаций. Когда вы посещаете всего лишь один единственный сайт. И если помните пример с вредоносной рекламой, использующий JavaScript. В нем было показано, как это может использоваться для установки вредоносного ПО сайтов третьей, четвертой и пятой стороны. Итак, что нам нужно делать с JavaScript? Он нам нужен, но это проблема для безопасности. Первый плагин, который я рекомендую, это Quick Java. Он позволяет вам быстро включать и отключать JavaScript, Flash и Java. И если поискать QuickJava, Firefox, то мы найдем этот плагин. Добавляем его. Установить. Перезапуск браузера. И теперь, когда он установлен, видим иконку на панели инструментов. И Если нажать сюда, увидим JavaScript. Java и Flash. Все они включены. И Если нажать на любой из них, снять галочку, то это отключит их. И в целом, это рекомендуемые настройки, когда Java и Flash отключены а JavaScript включен. Но вы можете заметить, что здесь не хватает Silverlight. Мы не можем с удобством включать и выключать его. Однако, если перейти в персонализацию, увидим здесь опцию по добавлению Silverlight. Красный цвет значит, что Silverlight отключен. Также можно добавить Java. JavaScript. Flash. Уберем Quick Java. Теперь более ясно видим, что включено и что выключено. Довольно неплохой способ включать и отключать Silverlight, если вам нужно именно это. Теперь, если посетить сайт, работающий на Flash. Пожалуйста, можете увидеть, что происходит. Этот плагин отключен. Но если мы снова разрешим его, и обновим страницу, то мы снова сможем использовать флэш. Полезный инструмент. Используйте такие настройки, когда это возможно. И если оставаться анонимным является вашей первоочередной задачей, то следует попросту отключить JavaScript. И его нельзя будет использовать. Это способ деанонимизации. С ним связаны проблемы безопасности, как мы только что обсудили. И если вас волнуют лишь среднестатистические угрозы, и вы хотите работать в интернете без излишних ограничений, без неработающих веб-сайтов, то нам нужны компенсирующие средства для снижения рисков, связанных с использованием JavaScript. Далее мы рассмотрим различные способы, с помощью которых мы сможем этого достичь, поскольку мы хотим применить многоуровневый глубокий подход к защите. И давайте я покажу вам, как отключать плагины Firefox. Идем в дополнение. Плагины. Видим здесь различные установленные плагины. Здесь у нас флеш. Есть опция «Включать по запросу». Она может пригодиться, если вы будете использовать его время от времени. И, возможно, для флеш вам может это понадобиться. Далее есть вещи типа Java, которые вы можете установить на опцию «Никогда не включать». Silverlight, вероятно, также захотите поставить на никогда не включать. Снова Java никогда не включать. А парочку верхнюю, в принципе, можно не трогать. Но, конечно, можете изменить эти настройки при желании. Перейдем в расширение. Если здесь есть вещи, которые вы вообще не используете, можете просто их удалить. И если перейдем в настройки, затем в приложение, вы увидите различные используемые приложения. Здесь у нас PDF. И я бы предложил вам выбрать здесь «Всегда спрашивать» или «Сохранить файл». И если у вас здесь будет опция «Всегда спрашивать», то при открытии PDF-файла он не сможет что-либо проэксплуатировать. У вас всегда будет возникать оповещение, чтобы вы смогли принять решение самостоятельно. И если у вас множество различных расширений и плагинов и небольшой беспорядок в браузере, то вы можете перейти на страницу AboutView.support. И если перейти на веб-сайт поддержки и нажать кнопку ⁇ Обновить Firefox ⁇ то вы получите новую свежую установку и возможность начать заново.